Всем привет! Ты смотришь «Универньюз». С тобой я, Адель Шамилова. так давай узнаем, что ты увидишь сегодня. Старт гейм. Программисты и ТСКФУ разработали реабилитационную игру. Редкая удача. Студенты узнают, о чем молчат генералы. В стенах Института международных отношений, истории востоковедения прошел лекторий в формате диалога с депутатом Государственной Думы Айратом Фараховым. Как это было и какие вопросы задавали студенты, смотри в нашем следующем сюжете. 25 октября в здании Института международных отношений и истории Востоковедения состоялась встреча студентов Казанского федерального университета с депутатом Государственной думы Федерального собрания 7-го созыва, членом Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Айратом Фараховым в формате диалога. Студентов больше всего интересовал вопрос, как же обычному медбрату удалось пройти такой тернистый путь и стать депутатом Государственной Думы. Также прозвучали вопросы, напрямую связанные с деятельностью Фарахова. Конечно же, кризис пройдет. Конечно же, наступят времена, когда мы найдем решение. Но вот в то время, когда он существует, конечно же, требуется колоссальные усилия, решения для того, чтобы этот этап пройти максимально спокойно. А Ред Фарахов принимает активное участие в развитии не только государственного бюджета, но и медицины. Диана Шилова, Евгений Максимов, Универньюз. Сотрудники лаборатории ТИСКФУ завершили проект по разработке игр для людей, имеющих нарушение двигательных функций. Игры представляют собой комплекс упражнений по реабилитации неврологических больных. О том, как эти технологии могут помочь врачам, расскажет Анна Глазунова.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 Казань может получить статус города воинской славы. Обоснованием этого служит строительство в 1941 году одного из крупных оборонительных сооружений Казанского обвода. КФУ оценили в 4 звезды во всемирном рейтинге QS Start. Университет улучшил свои показатели по сравнению с 2014 годом. Казанский федеральный университет набрал 574 балла из 1000 возможных, войдя во всемирный рейтинг университета по версии QS Start. Фильмом «Смирение» стартует социальный эксперимент в кинотеатре «Мир». Показ картины пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм рассказывает о жизни мальчика с особенностями развития. Стендап-клаб КЗН выступит в Альметьевске. В 2016 году резиденты этой команды принимали участие в большом открытом микрофоне фестивале, организованном телеканалом ТНТ в Москве. Мэри Казани разрешит кататься на вейкборде на озере Лебяжье. Вейкбординг – это экстремальный вид спорта, который подразумевает выполнение различных трюков спортсменам, стоящим на вейкборде и прикрепленным тросом к катеру. На Казанском ипподроме появится площадка для пейнтбола. Об этом сообщает Министерство спорта Республики Татарстан. Samsung временно заморозил разработку смартфона Galaxy S8 в связи с серией взрывов предыдущей модели. Причины произошедшего до сих пор остаются невыясненными. Памятник Ивану Грозному предложили установить в Казани. Также планируется поставить памятники в Москве, Коломне и Владимирской области. Работа в сфере международной журналистики многим кажется чем-то недостижимым. Доступным лишь узкому кругу выпускников зарубежных вузов, обладателям нужных связей. Ольга Ившина, корреспондент Всемирной службы BBC, всегда мечтала работать в одной из старейших корпораций в мире. О том, какими качествами должен обладать корреспондент на линии фронта, узнаешь в нашем следующем сюжете. Это вовсе не военное учение, а зона боевых действий на Украине, где съемочная группа BBC освещала стрельбу возле аэропорта Донецка весной 2014 года. Ольга Ившина, специальный корреспондент BBC, побывала во многих горячих точках. Она освещала события на Майдане в Киеве, вооруженный конфликт на Донбассе, референдум в Крыму и многое другое. 24 октября в Высшей школе журналистики и медиа коммуникации, КФУ Ольга провела мастер-класс для студентов. Вначале она поделилась, как начиналась ее карьера журналиста. Изначально работала в разных печатных изданиях, затем на ГТРК Татарстан, а после уехала в Москву. Там и начала свою карьеру как международный корреспондент BBC. Вскоре работу продолжила в Лондоне, где она, проявив инициативу, стала освещать события в разных горячих точках. В любой профессии есть сложности, а с какими трудностями сталкивается журналист на линии фронта, рассказала нам Ольга Евшин. Вот главная сложность – это объективность, представить две точки, две точки зрения. И вторая – это, конечно, постараться воздержаться от эмоциональных оценок, от вот, этого всплеска. Потому что ну, мы все люди, там страшные вещи происходят, и вот постараться отделить эмоции и выдумку от правды, постараться э, не, не скатиться ни в ту, ни в другую сторону – самое сложное. Начинающие журналисты хотели как можно больше узнать о работе журналиста на линии фронта. Итак, каким же он должен быть? Быть вдумчивым, порядочным, порядочным по отношению к своим зрителям, порядочным по отношению к героям своих сюжетов, чтобы не, под... не подвергнуть их опасности, никак не оскорбить или не обидеть их чувства, потому что где война, там, там всегда смерть, там всегда очень тонкие вещи. В общем-то, работа на войне не сильно отличается от работы в... В обычной жизни просто цена ошибки выше. Особенностей корреспондента на войне очень много. Главное просто оставаться порядочным человеком и критически оценивать свои поступки и тех, о ком ты рассказываешь. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетяров, Универньюз. Воспоминания о подвигах видных военачальников усилены новым полиграфическим памятником. На месте событий побывала наша съемочная группа. Смотрим. Можно с уверенностью сказать, что имена известнейших республиканских генералов Великой Отечественной войны навсегда остаются не только в памяти, но и в стенах Казанского федерального университета. 25 октября в историческом музее КФУ состоялась торжественная презентация энциклопедического словаря генералы Татарстана. Новая книга рассказывает о судьбе самых ярких и талантливых военачальников. И весьма отрадно, что немалая часть из них — это выпускники Казанского университета. «Когда мы сделали маленький анализ, что из 317 генералов, около 50 генералов и адмиралов являются бывшими студентами Казанского университета. Вот это привело нас сюда, чтобы провести презентацию персональную в случае такого интересного явления». Создатель книги не скрывает, столь кропотливая работа заняла много лет. И несмотря на то, что выпущен целый том, впереди еще очень много работы. К сожалению, не все поместились в первый том. Но мы начали на сайте, на сайте Казанского юридического института собирать все материалы на следующий том – Новый словарь генерала Татарстана имеет довольно небольшой тираж. Его нельзя встретить на полках магазина. Доступен он далеко не для всех. Однако студентам Казанского университета повезло больше, ведь Музей истории КФУ всегда готов раскрыть страницы биографии истинных героев и поведать, о чем же молчат генералы. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня это все. Смотри новости студенчества и не забывай, выходя, надеть шапку. Пока-пока!